В химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся советскому ученому Льву Бергу. Это решение было утверждено на ученом совете, который прошел 22 июня. Жизнь и деятельность Льва Берга во многом была связана с Казанским университетом. Мы, химический факультет, гордимся тем, что у нас, нас учили такие люди. Они закладывали основу, фундамент знаний для последующих поколений. Лев Берг был заведующим кафедры неорганической химии, заведующим лабораторией на кафедре физической химии в Казанском университете. Он является основоположником теории термического анализа. Сейчас термические методы очень хорошо развиты на кафедре физической химии. Мы являемся продолжателями того научного направления, которое создал в Казанском университете Лев Герншберг. Берг. Деятельность Льва Берга в области термического анализа была признана и мировым научным сообществом. Сейчас он известен не только в России, но и за рубежом. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ -Ньюз.